Прогноз. то что у меня в камере там электричество заканчивается, оно у меня автономное тут. Эм, ну такое на яркое событие, что будет, что не будет, на что обратить внимание. Перед вами цифра 1 и 2. Выбирайте, пожалуйста, свое поле. И не забывайте, кто хочет, подписывается на Patreon, становится моим патроном. Тот, кто хочет участвовать в стримах, смотреть мои стримы. Потому что мои стримы теперь уже, значит, вряд ли будут просто на Ютубе. Итак, выбирайте свою цифру. Хорошо. Информация для тех, кто загадал цифру 1. Так. Вот так, сделаем еще такие глобальные подсказочки будут нам тут. То есть вам. Итак, что же цифра 1 нам тут пророчит? Ну что же надо обращать внимание? Ох, как любовь и удача улетели вперед, Чувствуете? я вижу в центре лежит какая-то план или поездка на план какое-то перемещение поездка из дома это довольно дальняя далекая поездка которую вы давно которые приближались шли или может быть собирали деньги и мне это нравится то есть Деньги собраны, возможно, какая-то женщина вам помогала собрать деньги или помогает. То есть, если вот процесс, он идет на какую-то поездку, понимаете, поездка может быть и переезд, отъезд в другую страну. Вот тут-то я такое вижу. Еще камни советуют в ближайшие три недели, там такой период начнется, или в ближайшие две с половиной недели. Возможно, сильно что-то не менять, связанное с работой. Оно без перемен будет усиливаться и как-то меняться. Интересный камень тут есть на тему «Подпиши-ка ты, дорогой, подпиши-ка ты, дорогая» какие-то юридические бумаги. Ну вот этот камень как-то откатился в бок но, возможно, все-таки все, что связано с работой, с рабочими моментами из прошлого, если что-то вы недоподписали, возможно, придется, знаете, такой эффект, или перезаключение договора, рабочего договора, проекта какого-то. Тут вот, к сожалению, может быть, или к счастью для вас, а может, к сожалению, не знаю, придется тут переписывать. Что еще хочу сказать. Через три недели период немножко есть такой, который дает вам... Ну, даст такой эффект, когда вы рветесь, рветесь надрываетесь, надрываетесь, много работаете, может быть идет тема переработки вот не зря вот этот камень то есть вы бежите куда-то вот оно где-то счастье то рядом и рядом идет вы как будто его не замечаете, вы не наслаждаетесь моментом, может дать перенапряжение, перенапряжение здоровья и немножко провал в иммунитете. Не зря рядом с камнем болезни, скажем так, ну вот с провалом иммунитета, рядом лег этот перит, то есть погоня за золотом приведет к потере здоровья. Поездка никуда от вас не уходит, то есть она тут есть. Идет сейчас, вот, когда вы смотрите, ближайшие три дня даже, я бы сказала, идет как бы подключение каких-то светлых сил к вашему процессу, к, ваш, к помощи, к вашей какой-то поездке, еще раз скажу. Почему? Потому что вот здесь, в этом раскладе, раскиде камней, выпал камень, который отвечает за, ну, за благосостояние, скажем так, за стабилизацию и улучшение благосостояния. Возможно, вы делали выбор. Или вы что-то одно, допустим, или какой-то кредит погасить, или все-таки куда-то поехать. Вот тут, возможно, вы тут делали выбор. И еще хочу сказать, что в ближайшие две недели будет такой период, когда, еще раз повторю, можно женщине доверять, и женщина будет помогать. Вот. Такая тут подсказка цифре один Буду рада за подписку, буду рада за лайки и буду благодарна тем, кто захочет стать моим патроном патреона. До встречи. момента цифра 2 Итак, что же тут у нас какие тут у нас идут подсказочные сегодня камни и карты все смотрим о деловые камни уже просто выпадают и выскакивают что я тут вижу я вижу что лежит камень в основе всего который отвечает за какого-то умершего предка, может быть бабушка, может почему-то дедушка летает в слово, не знаю почему, который или вам катит какое-то наследство в руках, или у вас наследство, талант уже есть, которым вы можете продвигаться вперед и идти сквозь, имея этот талант, или вступив в это наследство, идти к своему, так сказать, счастливому моменту. Интересно, смотрите, как камни легли прямо... Ну, парад планет, как мы говорим, да? То есть, смотрите, если кто-то из вас последние полтора-два месяца подписал какую-то бумагу на увеличение или улучшение, или какой-то другой вариант, связанный с вашим производственным процессом, это хорошо, но это принесет через две недели какие-то немножко сложности. То есть вы в первый момент рады, а потом какие-то получаются такие, знаете, немножко сложности. Сложности могут в том, что те симпатии, которые вы, скажем так, там, где вы доверяли, человек может быть повернуться с другой стороны. То есть выключайте какие-то симпатии, гиперсимпатии, гипердоверительные, может быть, отношения с кем-то из, из ваших сослуживцев. Со... Не обязательно кто-то работает, кто-то учится. Это в том числе, понимаете? То есть вот тут вот иди сам, сама, сама. Все получится. Очень важно утром, куда ты едешь. Утренние всякие дневные дороги. Они удачные ближайшие три недели, скажем так. И что еще тут из интересного это камень рабочий. Этот камень, который <coughs> говорит, что тише едешь, дольше будешь. В принципе, так. И еще. Этот камень говорит, что через месяц будет такая проверка ваша на вшивость, на прочность, скажем так. Что вы хотите. <музыка> а, сможете ли вы удержать а, и вот все, что связано с талантами или с наследством, или все, что связано вот рабочая линия, какие-то изменения тут, то есть, захотите вы это тащить дальше, этот ВОЗ, или вы захотите на психах все это бросить, кинуть, и, может не кинуть, а переложить на чужие плечи. И, дорогие мои, это будет очень плохо, я скажу вам. То есть, вот, вот дорогие мои, такая вам подсказка. Еще хочу сказать, что... Карта 8 Буби, она иногда дает такие замедления в поступлении денег. То есть надейтесь, может быть, на старые ресурсы, которые у вас были, заначки. Или просто сжав зубы, жмем новые поступления денег. Я бы вот так сказала. Но вот эта карта мне, она нравится, она деловая, она как бы с фундаментом она защитная она говорит что у вас в руках уже много или у вас большие таланты или у вас нормальная должность которая вас всегда прокормит будь благодарна за лайки подписывайтесь на мой канал и еще раз повторю станьте моим патреоном если хотите получать от меня много личных подсказок до встречи!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 Приму вас на своей личной консультации.